Всем привет! С вами канал КНК. Вчера были на рыбалке, но температура была минус 25 и не удалось снять обзорчик на рыбалке. И теперь хочу показать в домашних условиях уже на те мормышки, которые вчера... Очень хорошо себе показали при ловле окуня. Начнем сначала с безмотыльных мормышек. Вот первая мормышечка такого типа муравей. В черном цвете. И на крючке такой бисер, который свободно бегает по крючку. И тем самым этими движением привлекает окуня. В принципе, я начинаю изначально ловить на эту мормышку. Если окунь активный, он очень хорошо ее хватает. Вот такая вот мормушечка. На втором у меня месте из безмантыльных мормышек это вот такая капелька. Тоже в черном цвете. Подвешен сюда бисер. Кембрик стоит зелененький такой. И кусочек оранжевой резины. Сейчас сказать, не знаю, что он имитирует, но окунь на нее очень хорошо отзывается. Вот такая мормышка. Третье место в моем списке занимает вот такая нимфочка и по типа коронке. Покажу. То есть сверху бисер стоит. Снизу сначала шайбочка свободно играющая и небольшой красный кембрик такого золотисто-черного цвета. Выручала на меня в периоды полного бесклювия, когда очень, окунь очень неактивный, точнее сказать вообще пассивный. Рыбачил на нее, в принципе все получалось. Ну и вот еще одна из безмотыльных моих любимых мормышек. Такая интересная, типа гвоздик. С бисером, отдельно отведенным на проволочке от крючка. Вот так он вибрирует при проводках. И тут еще плюс стоит такой кемрик зеленого цвета. Но сам размер мормышки уже больше, чем остальные. И я на нее рыбачу в водоемах, где присутствует крупный окунь. Ну а теперь три мормышки вам покажу, на которые я рыбачу непосредственно с мотылем. Вот мормышечка, типа муравей. Вчера вот непосредственно был на рыбалке и очень она мне помогла хорошо половить окуни. Вот обычно, свинцовая мормышка не окрашенная Понятно, что мотель делает свое дело при подсадке на мормышку. В принципе, можно любить ловить любыми мормышками. Но вот все равно, даже вот ради эксперимента меняли мормышки, и эта мормышка показывала более хороший результат. Далее мормышка тоже интересного типа. Шайбочка такая из вольфрама. Как она выглядит. Создает интересные горизонтальные колебания при проводочке. И окунь нередко на нее отзывается. Плюс колебания, плюс мотыль. И это все в совокупе дает неплохой результат. Вот такая вот мормышечка. Очень уловистая и теперь последняя мормышка на которую я стараюсь всегда рыбачить не подводила на меня никогда вот такая капелька золотистого цвета это мой вообще самый главный фаворит из всех моих мормышек такой и цвет и форма Ну вот тут получается вставлю такой черненький глазок вчера буквально на рыбалке Оторвал меня окунь, такую же мормышку, только с красным глазком. Очень она меня вчера порадовала, окунь на нее активно отзывался. Такие вот мормышки. Но Это, конечно, мое сугубо личное мнение из моего опыта. Я вам его, конечно, не навязываю, у каждого есть свои любимые мормышки, но это реально уловистые мормышки. Вот я вам показал все свои уловистые мормышки. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем не хвоста, не чешуи, побольше рыбы ловите, радуйтесь, выезжайте чаще на рыбалку. Все, пока-пока.